Всем привет. Вчера 6 ноября состоялся открытие нового Аламитин Гранта. Там разные развлечения. Это как Ази Мол Аларча. Всякие торговые развлекательные центры, но в Аламитине. И в честь открытия там было много шоу-программы и так далее что вы все из России меня смотрите или хотите в Россию попасть, но у вас нет денег, чтобы взять, купить дом, чтоб поночевать там хоть один день, хоть два дня. И в этом случае я вам помогу. Дом.РФ вам предлагает отличное условие. Если по моей ссылке перейдете в описании, то 6 месяцев бесплатно обслуживание будет у вас окаста. И вот там можно ориентовать себе жилье чтобы пожить, чтобы нормально ночевать, чтобы это жить там. Короче, ссылка в описании, читайте там и покупляйте. В честь открытия Алантин ГРАНТ устроил... Шоу-программу для детей, в котором участвовало много-много детей и их родителей. Вот такими шариками разбрасывались и вот так вот проходила, проходила шоу-программа. они сделали фотосессию с любыми с любимыми актерами из мультика своих, а также проходили вот такие вот нехорошие танцы, хорошие танцы, ладно. и вот так вот. можете сами посмотреть это. и как всегда После этих танцев они фотались с вот этими, с вот этими вот бе белыми, как там, белыми, которые танцуются, вот.